Защитник Отечества Он споры не ведет, он просто знает Прощает слабость, труса не корит И павшего врага не добивает И слово чисти в простоте хранит Он не унизит и иноверца взглядом Не высмеет замысловатость фраз Он извинится первым, если надо И орден не наденет на показ. Он строгости любви протянет руку Сорвавшегося в пропасть пацану и выберет не проронив ни звука, все более мира, нежели войну. Он женщине позволит быть любимой, и перед страстью, халяльно только Защитник жизни, рыцарь, друг, мужчина, и странник он, и царственный.